Второй Всероссийский форум молодых специалистов Энергетическая стратегия 2030 Тенденция развития мирового энергетического сектора Это мероприятие, организуемое в формате Большого форума для молодежи Оно пройдет с 13 по 14 апреля В Институте международных отношений истории Востоковедения КФУ И в этом году масштаб форума стал еще больше Тема сферы Поэтому сегодня у нас присутствуют ребята ну, что из 20 городов России практически, и при этом это участники всех разных специальностей. Это и международники, это и экономисты, это и биологи, это и физики. Работа форума направлена на обсуждение ряда вопросов энергетической сферы, включающих тенденции развития мирового и российского энергетического секторов, энергетическое партнерство государств, безопасность некоторых источников энергии, рентабельность альтернативы. На самом деле КФУ активно участвует в исследованиях, связанных с энергетической отраслью, и во многом мы разрабатываем те технологии, которые позволят, по крайней мере в нашей стране, возможно еще в ряде стран, повысить энергетическую эффективность за счет использования углеводородов. Для этого в КФУ создана стратегическая академическая единица «Эконефть», которая как раз занимается разработкой и внедрением новых технологий добычи нефти и газа. Причем это относится к тем запасам, которые, которые являются нетрадиционными. И на сегодня это 60% мировых запасов углеводородов. В 2030 году углеводороды останутся на первом месте. Единственное, мы ожидаем то, что уменьшится доля самого грязного топлива угля, в качестве гостей и экспертов на форуме выступили представители ГАУ Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан, при кабинете министров, инновационно-производственного технопарка Идея, научно-производственного объединения Энергия, стратегической академической единицы Эко нефть КФУ и другие. По окончании форума все докладчики и слушатели получат сертификаты, а также будет выпущен сборник материалов с лучшими докладами и идеями участников. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.